Уоррисло, куда приводят мечты, что в имени тебе моем, кто если не мы, загнанных лошадей пристреливают, не а так ли? Но главное, кто убил Марка? Я. Заебись. Спасибо. Раунд.